Я будильник на 9 поставила. Молодец. А теперь выключи его. Завтра воскресенье. Завтра же дел много. Еще на выборы надо успеть. На выборы она собралась. ты, то без тебя там не выберут. Кандидаты завтра вечером рыдать будут. крокодили и слезы лить. Ой, не пришла, не проголосовала. Как же мы теперь без и поймём, кто у нас президент будет! Ты сказал, выключи будильник сейчас же, политик. Спим завтра. Товарищ, откройте дверь! Ух, чёрт принёс, а! вас разорвало всех. Здравия желаю! Здравствуйте. Генерал Бойко. Пришли забирать вас. В Армию. Какую армию? Мне 52 года. Отлично. Предодной возраст подняли. До 60. Кто поднял? Как кто? Президент? Вы же сами за него голосовали. Да ни за кого я не голосовал. До свидания, дядя. Пап, дай мне 4 миллиона. Мне в школе на охрану сдать надо. Подожди, сынок, сейчас я у мамы спрошу. Пап! Форма какая-то дебильная. Люсь, я... Так. Это что еще за хрен? Я вообще-то гей на передержке. Кто? <свист> ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать гей на передержку. Тех, которых партнер оставил. Ну, неделя осталась. Если он никого не найдет себе в пару, тогда тебе придется с ним быть. Закон есть закон. Послушайте, мне кажется, нам нужно с вами ты очень серьезно, серьезно поговорить. Я Внимание! Количество посещений туалета ограничено. Внимание! Количество посещений, Папа! посещений Папа! туалета Дай мне 4 миллиона, мне не Ты прикинь Вот ты прикинь? Ну ты вот. я тебя успокою Ну ты. ты чего? Че, на выборы вставай, быстрее, чего? А то поздно будет! da var.